Эй, всем привет, Здорово, с вами снова Камал И сегодня мы будем ходить по зоопарку И будем сегодня снимать самые смешные моменты Особенно э, Что происходило в этом зоопарке Да, да, да Сегодня вы увидите много Косликов, И я прошелся по луже Неприятно Ладно, самое главное Это что? На, на, что? Это что такое? Ворона? вороны Часть стаи, друзья Часть что? What О, слушаю, ответила э э Она тебя понимает о. Да. Орлы. А тут кто живет? Ты что, живут? О. Самые злые Самые злые птицы Это, естественно, воробьи, они едят мясо Они самые мощные Вольеры а, Так реально, кто то живет? Я не хочу понять Как живет? Ой, я-то не заметил-то Красавчик, но клетка мешает мне, тварина Так где он там? Вот он, вот красавец мой вот Он на меня посмотрел. Ладно, я этого сниму. Ладно, мне не получается, но главное то, что воробьи это самая мощная раса на земле, так что и увидите их на улице. Что ты за Хотя я увижу ее. Вата. Степь орел мышь они дают... <гум> <гум> Ты можешь кашляешь? Будь здоров Или какой он золотой, какой Будь... не понимает что происходит и у него дрожит клюв они мёрзнут! Вы едите хотя бы мясо? Подскажите, пожалуйста. Скажите, что мы для Ютуба. Новости. Новости Спасибо. Так, мы будем держать в курсе дел. А, сова. Да? У -у. Ай, ну, меня пофиг вообще. Через... Ладно, пока да. Да. да не тебе, я говорю я так... Ты... Ты... Что? Что тебе? Да. Хотя бы воробья засниму Хотя бы какой-то кадр был и он ушел. А, не, вот он. Видно. Он самый разъ Ладно, пошли отсюда. Здравствуйте. Мы хотим с вами поздороваться. Для каналах с Да, да. Какие сведения о зоопарке? Ну, давайте. А я больше ничего. Давайте покажи. А, ну давайте. Мы идем за вами, да, да, да. Вы стесняетесь? Ну так немного. Ладно, мы хотели бы вас покормить, но мы забыли что-то. Видно, вы не в адеквате, да? Вы не в адеквате? О, какие вы красивые! Смотри, смотри, король! Король! Император! Король козлов! Я не знаю, кто это? Король! Нет, это их не вождь. <Theory> oh, oh, look, Смотри, you. он сходит, он пришел к чужеземцам. И это тоже, у нас тоже король стоит. Король. Здравствуйте. Вы похожи. Очень. О, какая у вас борода? Ты что? Совсем? Ты блондинка? М -м, давай познакомимся. Я тебя не забуду. Да и тебя тоже. О, Ибрагимович буду тебя звать. Я буду рад. Снова тебя увидеть. Пока. Я твоя любовь. Навеки. По на последний где она? Каким-то говном пахнет? Ну ладно. О, его повороли. А ты блондиночка. Ты будешь моя навеки. Пока. Так, подожди. Заходить за барьер. Ну, хорошо. нас Все, пошли. Эх, нам еще долго-долго ходить. Долго-долго. Долго-долго. А, а тут кто, -то кто -то живет? Обезьяны или кто? Урау! Урау! Мистер Олень. Мы знаем, то, что вы очень хорошее животное. И хотите познакомиться. А что он ест? Ты ешь? Что-то красавец. Красавец. Красавец. Такая говоришь, красавец. Он такой рациозный. трюля А там, о, там наш зубр. Это наш национальное э, национальное животное. О, мама! Денис, он мне хочет забодать. Забавка? Нет, он же олень, он мне хочет заленить. <связь> заленить. Грациозное животное, вы не подскажете, насколько вы красивые? Вы мальчик или девочка? М -м, хотите поцеловаться? Ну, я не против. Э видно, вы очень красивые. <связь> Чего? А ты, <связь> а ты видишь-то, что у него... Глаза? Не вот так, как у кошки, вот так вот, а вот так вот, как у козлов. Да, а это что, это его рога? Какие красивые, похожи на кости. Пока, я тебя буду помнить вечно. Ну это мощные животные, но хоть и так отлаживают жутко. Это просто жесть. М -м -м. Это у него что на бородитое? Как ты дышал так? Да. Вроде у не должно быть холодно. А вроде не знаю. У него, видно, это ребенок. А, это мальчик. Просто написано, блин. а э, где мама? О! А, это первое знакомство. А, я понял. Ладно. Не буду мешать.